как продать товар, чтобы а, покупали его. А, ну, а, если вы изучаете литературу, либо вы изучаете тренинги по продажам, а, профессиональные продавцы, которые продают дрели, и сверла они не продают двери и сверла они продают решение то есть они продают как этой дрелью и этим сверлом просверлить определенную дырку да то есть дыру и для того, чтобы продавать товар, вам, во-первых, особенно в сетевом бизнесе, потому что вы должны понять, что вы не являетесь обычным продавцом, вы не являетесь агентом прямыми продаж, вы не являетесь торговым представителем, вы являетесь предпринимателем сетевого бизнеса, который отличается от всех перечисленных выше тем человеком, которому доверяют и которому будут возвращаться как эксперту по продукту, либо как эксперту по бизнесу. То есть вы консультант, вы должны консультировать, и вы должны быть э, человеком, который решает проблемы э, своего рынка. И когда вы продаете товар, вы, вы должны понять, люди, люди любят покупать. Люди любят покупать, но люди ненавидят, когда им продают. Поэтому всегда давайте решение проблем вашей целевой аудитории через свой продукт. Вы опять же не должны мнить либо надеяться на то, что ваш продукт нужен всем, как это говорят топ-лидеры, либо в вашей компании, что наш продукт уникальный, массовое потребление, которого нужен всем, например, ну, разные компании бывают, да. Да, то есть, если с верхушки айсберга посмотреть, туда возможно, нужно. Но вы, же, вы сами понимаете принцип парэта, например, да, то есть 20 на 80, 20% действий приносит 80% результата, либо 80% неправильных действий приносит 20% результата. И также вы должны понимать, что только 20% нужен ваш продукт, 20% это максимум вашего рынка, поэтому вам нужно сконцентрироваться на этих 20%, а для того, чтобы выцепить этот, эти 20%, вам постоянно нужно говорить о проблемах, которые решает ваш продукт, да, то есть, и тогда ваш рынок подтянется, и, и, и вовлекать свои страницы, свои группы, ту аудиторию, у которых есть эти проблемы. И вот вы только вот если сформируете эту картинку, у вас вообще проблем никогда не станет с продажей, например, либо... Как продают в офлайне, ну, грамотно продвижение, например, да. А, Во-первых, Роберта Чалдини все прочитать, Психология влияния я уже постоянно рекомендую этого автора. Жалко, что у меня нету партнерской программы, так бы я комиссионный какой нибудь еще галял за него. А, ценность наперед нужно всегда давать, да. То есть давайте пробовать, даже когда у вас об этом не просят. Вот мамочки в декрете, либо вы где-то с подругами, с, с друзьями, где-то на встрече, где-то случайно встретили своего человека и на, мы такой менталитет, что всегда людям говорить вот у меня то-то не так, вот то-то так а вот я так устал, вот еще что-то то-то да. А, то есть человек постоянно в чем-то поиске, в чем-то недоволен если бы не было проблем на рынке мы бы, у нас бы не было профессии деле, не, не было чем заняться по сути но слава богу у человека по существует, что проблем будут всегда и мы всегда сможем быть решением для их проблем поэтому Люди всегда жалуются, люди всегда о чем-то рассказывают, о своих желаниях. И когда вы видите, например, вот грубо говоря, ну, ну приведу пример со своей ниши, например. А у меня в компании ну, широкая линейка товара, который может там пригодиться в любой сфере деятельности. И поэтому, где бы я ни слышал, например, вот хочу похудеть, есть здорово. Давайте я дам попробовать один продукт, если понравится, скажу, как получать его, как там со скидкой его получать, ну и как получить результат максимальный этом продукте, да, то есть после того, как он, как мне человек сказал, что он хочет, да, то есть похудеть, а я ему говорю, что давай я тебе дам попробовать, то есть я ему не продаю, слушай, у меня там товар есть, давай, я тебе скину ссылку, ты купишь, нет, да его ну, давайте пробовать, либо, блин, вот дети, дети бегают по лужам, по грязи, в дождь слякоть, обувь вымазывать. Я даже не знаю, чем эти пятна выводить на одежде, на обуви. Ну просто нереально. А вы таким, ну окей, слушай, у меня есть как раз такое средство очень крутое. Давайте дам попробовать. Но если понравится, я тебе потом скажу, как его приобрести. Все, да, то есть думать, человек откажется у того, у которого проблема, попробовать решить свою проблему, ну это глупо, да. То есть ну, никто не откажется, тем вы ж даете. Вот напомню. Там флакон, там баночку, которая там оттирает, как его отбеливает. Вот, и все, даете решение. Человек, получая решение, потом вы дали ценность наперед бесплатно, он получил решение и уже идет принцип последовательности психологии продаж. Человек обратится к вам, спросит, а как это мне можно приобрести? Все. Вы клиентскую базу построили. Тем самым вы продавец решений. Будьте продавцом решением, товар продать очень просто вот